Все видео включу. Кришна, всем поклонам и данного Пранамы. Арик Кришна, всем. Да, Прежде всего, ведичким астрологом Идилий Давидаси, Елена Алексеева, вот, который живет в Испании. Какая как город Испания, называется Испания называется? Город. Гранада. Гранада, о. Ну, в 20 километрах от Гранады. Гуахар Серра называется городок. Гранада песня была, по такая, Гранада, да, про гранаду? Гранада, да. Гренада моя. Гренада моя там. Почему вы там живете? У вас там немножко теплее, чем у нас в Сибири. У нас минус 12, а у вас плюс 12, да? Ну, у нас тоже тут горный курорт. 3000 метров над уровнем моря лежит снег, и там тоже не жарко. Мы просто 1100 над уровнем, но у нас до лыжного курорта 30 минут на машине. А, хорошо. Приедем кататься. Или, или у вас а. там на карантине она сейчас? Как, как, как, как это? Курорт у вас, да? Приедем. Ну что, давайте тогда как? Мы... При... Ага. На, на, начнем тогда, Да. Иди, да? Что-то у вас плохо стало. слышно стало. Да, да, да. А вот сейчас, сейчас, сейчас слышно, да. Свет как, на какое-то время пропал связь. Ну, не знаю, что сказать. По поводу связи, да? Связь да, не По поводу связи. А, связь ну, тогда... по, по карме дается, наверное. По карме, да, да. Да. Тогда вы можете, тогда вы. Астрология же тоже по карме дается, правильно, да? Да. Но. Астрология как раз и есть это и язык, который считывает с даты рождения карму человека, возможности человека, способности человека, то, что может успеть в этой жизни сделать то, что надо прокачать, то, что надо улучшить в судьбе, то есть это. Ну, я так думаю, что ведическая астрология – это инструмент такой же, как а, вот, медики берут анализ крови, анализ мочи, да, и говорят, у вас вот то-то. Вот тот же самый инструмент астрологии. Можно без крови и без мочи сказать человеку, что у него. Угу. Глубоко. Угу. Угу. Ну, я думаю, что вы сегодня расскажете а, какие-то э примеры, вообще что такое ведичка, астрология. Вот. У нас обычно люди так что-то знают, что-то не знают, какие-то есть общие представления у людей. Ну, в большом глубоко не, не, не, не очень копают. Полагаю, что есть mm -hmm. существующие в этой сфере. Вот вы как известный специалист, значит я сейчас про прочитаю ваши э -э так. Там где тут написано? Где тут написано, где то написано. Где тут написано, написано? На суду прочитают. А, вот значит, у нас сейчас в гостях сегодня наши мы, значит, мы представляем онлайн школы для детей, называется дети Кришны, и в рамках нашей школы вот сегодня отдает, ну как семинар, да, и правильно назвать, идет, идет, встреча, значит, Елена Алексеева или Индира Давидаси. Ученица Его Божественной Милости он вечно пада, что тарасата встретил мадам Давидаси, встретила махараджа Вот Индира Давидаси живет в Испании, около Гранады. Рядом с известным горно-люзиным курортом. Вот, Сьерра-Невада. Видимо... Как? Сьер -Невада. одно невада Одно название красивее другого. Гренада, Сьерра-Невада. Большинство в своем люди только мечтают вот оказаться вот там, в том месте, где вы живете, а вы уже там давно живете, уже там лет 15-17, да? Вот написано тут. Так, значит, Индира Девидаси значит, является, кроме того, что ведички, астролог, она еще нумеролог, хиромант, мастер рейки, астропсихолог, специалист по метафорическим картам, коуч, специалист по НЛП и занимается исцелением здоровья. Вот, значит, Индира Девидаси, она о здоровье, отношения и финансовое. Исцеление здоровья, отношения и финансы. Значит, У нас счастливая мама, жена и бабушка. Вот. Сегодня у нас будет встреча такая, что Называется предназначение человека, да? Правильно я сформулировал? И как раскрытие предназначения влияет на успех в жизни. Если я как-то произнес неправильное название встречи, вы меня поправьте, пожалуйста, Индира. Хорошо. Пусть будет предназначение и таланты, и то, что человеку предначертано угу. на его жизненном пути. Ну, я начну с самого начала. Да. Ведическая астрология это очень мощный инструмент, это наука, очень древняя наука, и на сегодняшний день вообще, наверное, самая древняя наука можно так сказать, да, то есть люди всегда хотели знать, что, почему, зачем да, происходит с нами в жизни. И вот эта наука очень четко это объясняет. В древние времена не всем давалась возможность получить знания астрологии. То есть это были избранные люди, это нужно было родиться в определенной касте, чтобы иметь право на обучение такой науке. Учителя, прежде чем начать обучать, задавали целую серию вопросов, выбирая себе учеников, подходит ли такой человек или не подходит. То есть... Низ, низшим кастом, э, то, что, наверное, вы знаете эти слова, да, вообще запрещалось, да, э, в фильме э, Махабхарата там или вот э, лучше э, «Сын солнца Карна», да, вот фильм такой есть, ну, в принципе, это по ведическим писаниям снято, там очень классно показывают, как Мальчик только за то, что выучил священное писание наизусть, произнес там публично где-то, ему приговорили к смертной казни и залили золото ему в горло расплавленное. Только за то, что он просто священное писание знал наизусть. И то там какой-то какой кусочек из этого. То есть это очень хорошо показывает, что эти знания в древние времена неспроста давались только каким-то избранным, да? то есть всем подряд не давали. Почему? Потому что люди, когда не осознают всей ответственности от этих знаний, они могут принести много вреда человечеству полностью. Да? То есть по большому счету эти знания – это оружие, это серьезная, серьезная возможность повлиять на, на мир. Угу. И на, на свою жизнь в том числе. Да? То есть, зная, ну, я объясняю людям, в принципе, зная законы природы. Да? То есть, в принципе, что такое ведическая астрология? Это законы природы, но в глубину. там, в натальной карте есть 12 домов, но у каждого дома 144 уровня. Да? То есть, там можно в глубину накопать очень много подробностей про всех людей, да? или про каждого человека. Много можно рассказать такого, что человек сам себе боится признаться. Да? В частности, это таланты, способности. На сегодняшний день очень часто люди относятся несерьезно к талантам и способностям, которые даны от природы. Очень много таких примеров, когда родители там, не смогли реализовать в своей жизни какую-то мечту, там, не стали инженером или не стали адвокатом или не стали медиком, да, и они стараются создать все возможное, чтобы ребенок эту мечту реализовал. А у ребенка могут быть совсем другие таланты, совсем другие способности совсем другие предназначения на жизнь. И тогда ребенок, если даже выполняет э, волю своего отца или матери, да, своих родителей, он обрекает себя на несчастье. То есть ему будет все трудно даваться, то есть ему не будут открываться двери, не будут приходить деньги, когда человек занимается не своим делом, не по своему предназначению идет. У него идет очень много испытаний. И многие родители об этом не задумываются, они думают, что вот э, там карьера медика или карьера адвоката, это очень э, такая престижная, классная, и очень хорошо, если ребенок будет, э, получит эту карьеру, у него будет хорошая зарплата, это как бы уверенность в будущем и так далее. Но чаще всего обрекают на несчастье ребенка. То есть он идет э, в офис, который он ненавидит, да, и делает работу, которую он просто э, не любит. Да. И у него идет очень большая энергозатрата. То есть он за 8 часов сливается так, что приходит домой, и у него нет сил вообще ни на что. Ему кажется, что работа очень трудная. И здесь вот э, стоит задуматься. На сегодняшний день я считаю, что очень продвинутые родители, которые идут на астрологическую консультацию вообще там э, при рождении ребенка. Да? То есть ребенок родился, все, дату рождения знают, время рождения знают, город знают. Все, можно идти к астрологу, чтобы узнать, что с ребенком, какие у него предназначения, какие у него э, цели на эту жизнь, да? какие, какие таланты, способности, вот это все. Я, например, моему внуку три года, я вообще как только он родился сразу сделал на него на тайную карту я уже знала какие у него способности к математике к машинам родители это только в, это, э, к спорту да там у него вот все такое э, хватки очень ребенок и родителям чуть-чуть говорю то есть мам моя дочь и мой зять они атеисты не хотят э, ничего знать. Да, наперед. И я им какие-то моменты просто подсказываю. Подсказываю, что вот в этом направлении ребенку будет э, лучше, если вы дадите возможность ему развиваться вот, по его талантам. Но они кое-что прислушиваются. Сейчас уже дочь говорит, что, скорее всего, она соберется как-нибудь прийти ко мне на, на, на астрологическую консультацию. Это очень интересно. Но вот э, родственники обычно так реагируют на, наше, на, на астрологию. Но это тоже право каждого человека это Может быть, это и нормально. Да? Но матери, которые хотят знать своего ребенка вот прям полностью изнутри, не просто это маленький человечек, который плачет, да, и там, а, которому надо менять памперсы. Да? А еще этот человек сразу приходит с личностью, со своими характерами, со своими а, приоритетами, что-то он будет любить в этой жизни, что-то будет не любить. Это и в еде, и в каких-то поступках, и в каких-то действиях. Поэтому здесь э, очень важно определить все-таки, какие способности у ребенка, и помогать ему в этом направлении развиваться. Ну, что еще можно сказать о астрологии? Ну, достаточно непростая наука, не всем она дается. Да? То есть я очень много делаю аскез, чтобы продолжать развиваться в этом направлении. Я продолжаю проходить какие-то новые-новые курсы, и у меня, для меня это вот раскрывается все больше и больше горизонты. Мою карту изучаю постоянно, там карту своего мужа, карту своих детей изучаю постоянно. И каждый раз после нового курса, после повышения квалификации, я узнаю что-то более глубокое, более новое, очень интересно это все. Ну и опыт у меня уже почти, почти не почти три года, три да, года опыта консультаций. То есть Это очень хороший опыт. Благодарю судьбу за этот опыт, потому как люди приходят достаточно часто на консультации. И вот сейчас такие времена, конечно, когда всем хочется перед Новым годом узнать, что же будет. Да? А тем более, когда такой тяжелый год прошел или проходит. Да? Ну, для кого-то тяжелый, для кого-то он был легкий, это тоже неоднозначно, да. Но все равно он очень такой специальный год, который, скорее всего, будет много что менять в наших, в наших, в наших осознаниях, в наших познаниях мира. Да? Много людей в этом году пришло к Богу, много начали читать мантры и молитвы, понимая, что медицина бессильна в большинстве случаев, и только человек сам ответственен за свое здоровье, за свое счастье, за, свое, э, за свои финансы, да. то есть все дается по карме. И карма э, тоже такое слово, иногда люди говорят, я не понимаю, что такое карма, да, я не верю, что такое карма. Но карма, в принципе, переводится на русский язык, на понятный русский язык, да? это результаты наших поступков. То есть вот какие мы поступки совершили вчера, там год назад, еще они все возвращаются, как бумеранг. То есть в нашей жизни э, в небесной канцелярии учет безупречный, и там не пропустят ни один наш поступок. Хороший или он плохой, он будет за, за, занесен в список, и по этому поступку мы обязательно получим плоды в необходимое время. Есть такие периоды, они называются «сады сати», когда мы получаем плоды наших поступков. В такой период у каждого человека длится 7,5 лет, повторяется за жизнь 4-5 раз. Ну, берем жизнь такую лет 80. Да? 4-5 раз он повторяется. То есть, э, если мы совершаем хорошие благоприятные поступки, то этот период становится просто такой белой полосой, когда открываются все двери, все случается, все складывается, все наконец-то исполняется. И э, очень классно происходит. Да? И люди, которые постоянно совершают неблагоприятные поступки, не осознавая того, что это неблагоприятные поступки, да, очень часто люди думают, что. Да, или там нормальный поступок, ну, например, кушать мясо. Да? Большинство вот на планете думают, что это вообще нормально, что там белок, еще что-то. да. А на самом деле этот поступок они совершают каждый день, и он каждый день ухудшает их э, карму. И когда придет период садосати, им будет не сладко в этот период, потому что они будут получать, э, скажем так, горькие плоды за свои неблагоприятные поступки. Я думаю, что это высшая справедливость э, давать нам э, плоды за наши поступки, э, какие бы они ни были. То есть, по большому счету, мы вправе решать, да, какой поступок мы совершим. То есть э, от этого это зависит от нашего воспитания, образования, миропонимания, мироощущения. Э, э, Знание законов природы, может быть, вот так, да, то есть, допустим, человеку, который не учился, не знал, ну, там, может быть, учился и в школе, институт закончил, но вот не знает законы природы, ему непонятно, где вот он совершает хороший поступок или плохой, да, часто люди, с ними происходит какая-то беда, они говорят, вот никому ничего плохого не делал, за что мне это, да, но в мире ничего просто так не происходит, то есть можно начать... Работать с этим человеком там, в медитациях, э, рассматривать его прошлое, да, образы, какие покажут подсознание. И бывает, что выкапываем или родовую копаем. да, и Получается, что там э, очень много накосячили. Ну, В некоторых э, религиях это грехом называется, да? но мне больше нравится слово «накосячили», потому что, в принципе, все мы э, совершаем какие-то поступки, за которые нам приходит какая-то... Неприятная расплата. Да? И вот в период садосати становится понятно, насколько мы жили благостную жизнь до этого или не неблагостную. Вот, например, у меня вот этот год 20 э, начался в январе садосати. Вот этот период. Да? Но я смогла написать столько положительного, сколько мне дал этот год. Иногда были мечты, которые... Там, годами я э, их переписывала на Новый год как желание Деду Морозу, да? как сейчас говорят, да? Ну, переписывала много много многоразово это желание. Оно сбылось только в 20, 2020 году. То есть это для меня показатель того, что все-таки э, хорошего я чего-то сделала в этой жизни. Потом есть периоды тоже в астрологии под каждой планеты. Например, период Раху, Кету, они очень такие негативные, люди переживают в них очень много испытаний, то есть Раху там, допустим, расширяет площадь, да, и какие-то события приходится переживать, иногда приходится искать причины, откуда это все, да, и чтобы их устранить. Кету, наоборот, сужает, дает больше времени на аскезы, на самоотречение, на самоограничения какие-то, да? на самоизоляцию, вот такие вот моменты дает. И дальше, конечно, это важно смотреть уникально каждую карту, потому что у кого-то в ретрограде или в сожжении какая-то планета, и вот период этой планеты будет уже неблагоприятным. Он будет нести испытания, события, через которые нужно будет пройти может быть, даже бороться, достигать чего-то, да, что-то еще делать. То есть какие-то непозитивные события будет приносить этот период. Ну, там есть периоды подпериоды, там практически каждые два дня какие-то подпериоды меняются. Периоды бывают, что и на 19-20 на лет один период длится какой-то планеты. И если он негативный, то, ну, кроме как прокачать, нет другого шанса. То есть ждать, что 20 лет пройдет, потом у меня будет белая полоса нет никакого смысла, поэтому здесь нам на помощь приходят мантры, аскезы, упаи, яги и все остальное, да? то есть это э, реальные инструменты, которые помогают нашу жизнь э, улучшать и гармонизировать, то есть все в наших руках, в принципе, да, если мы гармонизируем это все, то все равно Бог дает свою милость и Бог дает возможность прожить намного лучше, чем могло бы случиться, да. То есть более такую легкую возможность проживания даже негативной кармой. Но есть люди, которые сами закрываются от этих возможностей, словом не верю. Да, это их право, они остаются в этот момент абсолютно одни с проживанием своих серьезных испытаний. Ну, надеюсь, вы все понимаете, да, насколько важна все-таки роль Бога в нашей жизни. Да? Это очень-очень важно. И с помощью него можно прожить любые испытания, любые проблемы, любые трудные времена. Поэтому это очень классно, что люди сейчас все больше и больше понимают, что нужно идти к Богу, и Он единственный, кто может э, сделать нашу жизнь более легкой, даже несмотря на то, что такие испытания. Ну, еще хочется сказать, конечно, что... Сейчас у нас идет времена Кали-Юги э, с коплением Золотого века. Вообще есть очень много разных объяснений кали то э, Где-то есть информация, что это 1000-2000 лет длится кали -Юга. В каких-то э, трактатах написано, что 432 тысячи лет длится Кали-Юга. И э, на сегодняшний день она идет со времен Махабхараты всего 5000 лет. То есть до конца кали нам... Долго ждать придется, да, поэтому наши, нашей жизни не хватит, чтобы дождаться конца Кали-юги. Но то, что она идет с кроплениями, то сейчас мы проживаем очень с э, краплениями Золотого века. Да? Золотой век — это когда нет войн, нет болезней, то есть все люди счастливы, совсем другой уровень развития людей, нету той деградации, как в Кали-юга. И сейчас вот идет этот переход, и... Э, Карма людей, видимо, позволяет вот сейчас всеобщая карма да, вот этому вирусу продвигаться по планете и выполнять какую-то свою задачу. То есть тоже нельзя вирус-коронавирус рассматривать как полностью негативный, потому как э, столько людей э, повернулись к Богу лицом. Да. Это значит, что коронавирус э, с точки зрения божественных сил выполняет свою работу. Очень мне нравится э, притча на, на эту тему, да, когда землетрясение, и все выходят из дома, становятся на колени и молятся Богу. Бог, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, пом помоги нам пережить это землетрясение, остаться живыми и так далее. Все чего-то боятся и молятся. И выходит также из своего дома мудрец, тоже становится на колени и говорит, «Господи, потряси еще, пожалуйста». И ему говорят, «Ты что говоришь, мудрец? Мы же тут все погибнем, если...» Он говорит, «А мне так нравится смотреть, как все молятся». Да? Вот что-то наподобие происходит с коронавирусом. Да? То есть сегодня люди просто... Задумались о том, что делали, что творили, о каких-то своих поступках, и очень многие начинают э, осознавать это все. И На самом деле, коронавирус э, прошел по планете достаточно э, странно для, то есть это не была та эпидемия, как в прошлые века с, с холерой или с чумой, когда погибали просто все. да. Здесь очень странно, что бывает, что люди и в преклонном возрасте, и у них прошел коронавирус без симптомов. И бывает, что молодые лежали по три недели в постели и очень тяжело перенесли эту болезнь. И самые разные примеры, да, то есть, э, самые разные примеры. То есть, здесь тоже проявляется, видимо, по карме. Кому-то в карме э, дано это бессимптомно пережить, а кому-то дано... Э, заплатить по полной программе, да, даже некоторые жизнями заплатили за эту болезнь, да, на сегодняшний день, конечно, после 2000, ну, концу 2020 года, будем говорить, да, карма э, улучшается за счет того, что э, много людей погибло в этом году, да, Хотя я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, я вот еще в декабре не смотрела статистику, да, но мне было интересно еще в начале года посмотреть статистику, когда нам рассказывали, что там около тысячи в день умирает людей, допустим, в Испании, да, И нам это преподносили как что-то ужасное. И мне было интересно, я посмотрела статистику там, 2017 года, 2008 года, ну то есть тех годов, в которых не было никакой э, эпидемии, никакой пандемии, когда просто люди умирали, как положено было по судьбе, и какое количество людей умирало в день, вот, в те годы. И оказалось, что от 1200 до 1300 человек в день умирало в Испании э, без без всякой пандемии. То есть для меня стало очевидно, что телевидение где-то нас кидает. Да? То есть надеются на то, что люди неграмотные, что не будут смотреть статистики, что не, пос... не... не определят этот момент. Да? И, ну, я думаю, что также можно посмотреть эти статистики по любой стране, и, скорее всего, будет так... такой же результат. Не говорю, что я там исследовала много, но вот у меня складывается почему-то впечатление, что что-то нам не то говорят по телевизору. Не люблю смотреть телевизор, но смотрит муж, он у меня атеист, и все равно получается, что что-то я слышу. С точки зрения астрологии, что еще можно сказать, наверное, да, предугадываю ваш вопрос, да, что будет в следующем году. Ну, следующий год будет, я думаю, что немножко полегче, все-таки за счет того, что коллективная карма немножко улучшилась, за счет того, что... Много людей ушло из жизни, то есть ушли в первую очередь те, у кого была самая тяжелая карма, да, у кого были самые большие проблемы, те ушли из жизни. Э, у тех, у кого душа приняла решение уйти из жизни, да, эти люди ушли из жизни. И карма общая карма человечества немножко стало легче. Да, и за счет того, что планета переходит на новый уровень, для нее важно, чтобы люди тоже переходили на новые вибрационные уровни, более высокие. То есть если сейчас не прибегать ä, к молитвам, не прибегать ä, к аскезам, к, ä, не прибегать к, к ягиям, да, то ä, трудно пообещать человечеству, да, что, они там, что у них все будет хорошо. То есть, Что-то нужно делать в нашей жизни, чтобы наша жизнь становилась лучше. Ну, раскаиваться, конечно, да, это тоже каких-то своих поступках, которые были совершены, но чтобы в них раскаиваться, нужно понимать, какой поступок позитивный, какой негативный, да, ну, расскажу немножко о следующем годе, да. Так. Ну, то, что жизнь уже не будет никогда такой, как была, да, какой была хотя бы в 2019 году, уже не будет никогда. То есть коронавирус к нам пришел не временно, и вряд ли это можно будет что-то изменить вак вак этими вакцинами, да, по-русски слово ⁇ вакцина ⁇ Вряд ли это можно будет что-то изменить вакцинами. Потом сейчас тоже о вакцинах очень много негатива в интернете. Рассказывают врачи, рассказывают люди, которым стоит доверять, насколько это неправильно, да, неправильно делать вакцины. Ну, многие говорят, что... После вакцин человек вообще не больше двух лет проживет, то есть здесь очень много моментов идет таких направленных против старшего поколения, скорее всего, да, чтобы правительство не платило им пенсии, не было затрат дополнительных. То есть здесь, конечно, очень много этих моментов, которые стоит э, обдумать, прежде чем идти на вакцину. Ну и вирус, он все равно будет мутировать, он все равно будет оставаться, то есть э, никуда мы не денемся от него, потому как это законы природы, которые уже нарушены человеком, и вирус какие-то свои обязанности, и не всегда негативные, да, то есть, конечно, это больно видеть, что погибает столько людей, но э, у каждого есть за что, да, то есть у Бога все равно есть объяснение, почему этот человек уходит из жизни, и с этим ничего не поделать. То есть если мы собираемся оставаться дальше, то первое, что нужно делать, это развиваться, да, развиваться. Второе, брать ответственность на себя, за здоровье, за здоровье своей семьи. Смотреть, что мы кушаем, что кушает наша семья. Да. Вот это все вместе обязательно нужно брать на себя. И э, не надеяться, что медицина решит эту проблему, потому что на сегодняшний день мы уже очень часто э, сталкиваются люди с ситуацией, когда медицина разводит руками и говорит, мы ничего не можем сделать. Да? И Лучше, наверное, обращаться к э, ведической медицине, да, к астрологической медицине, э, к тому, что может э, реально помочь человеку понять ситуацию, в которой он оказался, и уже работать с заболеваниями э, с точки зрения вот, энергии, да, с точки зрения тонких планов, потому как Наши, наше физическое тело – это вот как российская матрешка, да, когда открываем одну, там еще одна, еще открываем, там еще одна. И вот самая маленькая матрешка – это наше физическое тело. Остальное – это наши другие тела, которые реально существуют, независимо от того, верим мы в это, не верим, видим, не видим. Но а, в них происходят самые основные э, ситуации. Сначала происходят в тонких телах, потом они уже переходит в физическое тело и становится болезнями и заболеваниями, да, и проблемами какими-то. То есть здесь на тонком плане э, можно убрать эту болезнь через молитвы, мантры, аскезы и еще кое-какие практики, да, которые э, помогают работать с сознанием, осознавать какие-то наши свои поступки, уроки жизненные и так далее. То есть, через все это можно улучшать нашу жизнь. Ну, по большому счету через раскаяние, да, только раскаяться, просто раскаяться, это не всегда помогает, да, а вот когда мы осознаем, что это был какой-то урок, и какая польза из этого урока в жизни, тогда э, работа идет более качественная, и уже нет возвратов, откатов и так далее, да, нет сбрасывания в будущее, как вот э, делают маги разные, да, то есть здесь важно просто проработать ситуацию. Ну и что можно еще сказать да, по следующему году? Вот до 6 апреля у нас будет Юпитер в падении. Это то, что он был большую часть двадцатого года, года. То есть весну он был в падении, вот осень опять в падении. В этот период тяжело обучаться. Вот прям вот информация как бы не заходит внутрь головы, да, вот как бы мимо летит, вот прям такое ощущение, что детям тяжело учиться, да, ну и взрослым тоже тяжело учиться, что-то понять, осознать достаточно трудно. И когда Юпитер в падении, это он находится в самой низкой своей точке, и Юпитер — это знание, это мудрость, это гуру. И если гуру находится в самом низкой точке в это время, он не может нам помочь. То есть он не может нам в наше сознание под... дать какие-то подсказки, да, какую-то помощь. Вот до того, что я вот сейчас наблюдаю ситуацию, что люди забывают такие простые вещи, чай с лимоном, или там разрезанная луковица, которая вот дает запах во, во, во, всю, во всю комнату и убивает э, вирусы. Да? То есть даже не нужно кушать луковицу, а просто вот вдыхая запах, это ну, Я знаю, что это использовали во все времена с младенцами, да, чтобы младенцы не заболели, не, не простыли, никакой вирус. То есть просто луковица в комнате разрезанная. И на сегодняшний день даже такие простые вещи забывают. Да? Ну там куркума, имбирь, э, то, что это тоже очень классно действует, э, помогает нам поднимать защитность организма, борется тоже с вирусами в том числе, да, э, Люди очень часто забывают об этом, то есть когда я людям рассказываю, ну простым людям рассказываю про куркуму и имбирь, они все прям удивляются, говорят, да, да, надо купить такое, да, то есть у людей нету дома имбиря и куркумы. Ну, наверное, вы вот уже не можете такое представить себе, да, то есть скорее всего вы это обязательно используете в еду, я просто везде сыплю и куркуму, и имбирь, и в сладости, и в супы, и во всю еду просто добавляю чтобы обязательно это было в питании, ну, не считая там молоко перед сном, да, с куркумой и с берем теплое. То есть это все даже забываем, да, и будет в мае с 29, 29 мая Меркурий будет ретроградный и до самого сентября, то есть, считай, лето, Будет достаточно тяжело общаться. Меркурий отвечает за общение, за наши коммуникации. Какие-то переговоры вести будет непросто, какие-то договора будет непросто, просто в семье общаться будет не просто какие-то недопонимания будет между там, мужем и женой, между детьми, между близкими. И здесь нужно очень много мудрости, чтобы пройти этот период в мире и согласии. Да? То есть здесь очень надо много мудрости. Также с 23 мая по октябрь еще будет Сатурн в ретрограде. Это тоже проявление нашей кармы. Вот в прошлом году, вернее, вот в этом двадцатом году, да, летом не было Сатурна ретроградного, там было Марс ретроградный, что-то еще. Но вот Сатурн будет показывать особенно кармические такие моменты. То есть это летом прошли все-таки более-менее спокойно, а следующее лето, скорее всего, будет. За счет Меркурия и Сатурна все-таки немножко осложнено. Возможно, что будут вспышки э, заболеваний и какие-то усложнения все равно будут продолжаться даже летом. Да? Транзиты Раху в первом доме и Кету в седьмом доме. Это говорит, что э, очень важно всем будет заниматься развитием своей личности. Раху дает расширение личности, да, то есть человек должен наконец-то обратиться к себе, заглянуть внутрь себя, узнать, кто я такой, для чего я такой, какие у меня таланты, какие способности, какое предназначение для жизни, задачи на жизни, все остальное, да, то есть это будет очень важно э, узнать и развиваться в этом направлении. То есть для, для тех, кто уже старше, э, некоторые говорят, ну, профессию не поменяю, но э, иногда есть смысл поменять профессию, да потому что, ну, такие времена, времена перемен. Но это опять-таки решение каждого, да. Кету в седьмом доме будет давать сложности для создания отношений и для того, чтобы отношения строились э, гармонично, то есть может влиять очень сильно на здоровье пары, как, как пары, и здоровье физическое. Да? То есть здесь тоже нужно очень много мудрости женской, чтобы... Э, чтобы... в семье было как можно больше здоровых людей, да? здесь тоже очень много нужно знать таких подробностей, потому что женщина, как хранительность очага, она ответственна за здоровье всей семьи, в том числе за то, как мирно все происходит в семье, да, то есть мир и согласие тоже зависят от мудрости женщины, здесь стоит тоже в этом направлении, может быть, даже получить какое-то определенное образование, да, на сегодняшний день, потому как, не давали нам образования по отношениям ни в школах, ни в институтах. Даже психологи толком не получают этого образования, хотя они работают с отношениями людей, какие-то моменты могут порекомендовать, но чаще всего в их жизни это не складывается так гладко и ровно, как могло бы быть. Да? Ну, Время думать о себе, осознавать свои поступки и так как поступки создают будущее, да, то есть этот год будет тоже таким важным, такой отправной точкой э, в какой-то, ну, приближается время перехода в Золотой век, да, то есть э, удивительная Кали-Юга, это с Золотого века, уникальные времена, в которые мы живем, очень хочется прожить как можно дольше, чтобы э, вот получить вот этот опыт, который никогда еще не получало человечество, когда переходит Кали-Юга в Золотой век, да. Это очень интересно. Uh, у того, у кого планеты uh, в личном гороскопе в травме, важно это сгармонизировать. Да? То есть на астрологических консультациях я индивидуально каждому человеку рассказываю, какую планету ему нужно сгармонизировать, каким образом ее сгармонизировать. Это тоже очень важно, uh, потому что планеты влияют сразу. Когда мы гармонизируем планеты в своей карте, мы сразу улучшаем и финансы, и отношения, и здоровье. Да? То есть, э, по большому счету, судьбу свою улучшаем, будущее свое улучшаем. Поэтому гармонизация очень э, ценна, и, э, ну, я думаю, что достаточно просто это все сделать самому, да, знать, как это делать, еще можно будет научить детей внуков по наследству передать эту информацию, да. И, ну, конечно, к астрологу стоит сходить для того, чтобы узнать, какие планеты у вас в каком состоянии, что делать. Но там не только планеты, там смотрим, конечно, и накшатры. И некоторые говорят, гороскоп это э, вот, знаки зодиака. Я говорю, ну там есть знаки зодиака, мы, конечно, их тоже рассматриваем, но так как там кроме знаков зодиака, знаки зодиака, наверное, это последнее, что появилось вообще в натальных картах. А сна... Изначально это были накшатры, планеты и э, много других показателей, которые там есть. Насколько часов и приносили карты и слушали рекомендации астрологов. Да? И вот когда э, девушке была луна в Дакшатре Мула, э, астрологи не рекомендовали такую девушку брать замуж. То есть такая девушка э, как отравит жизнь любому мужчине только из-за того, что у нее такое мировоззрение. И ей даже кажется, что она делает все правильно, что она все делает хорошо, что она вот права во всем абсолютно. Но мужчина рядом с такой женщиной начинает, э, перестает что-то делать, перестает развиваться как мужчина. То есть она его упрекает, затаптывает, еще что-то. Да? Она видит все вот в таком, э, как, как вот все наоборот видит. Вот. У меня одна такая знакомая есть, я ей говорю, слушай, ну давай увидимся, приходи, я приготовлю чай, сладости, только я буду с 5 до, 9, до 7 вечера занята на вебинаре, я буду вести вебинар. Она говорит, хорошо, я приду в 5. То есть вот такое вот мировоззрение, и это не потому что э, что-то, вот они, можно сказать, просто вот ее, Накшатра, ее так, вот, так, так ведет. Или я ей говорю, давай, приходи сегодня, она говорит... Хорошо, во сколько приходить? Я говорю, ну, утром приходи, я буду не занята. Она говорит: а что вы делаете? Я говорю, ну, елку наряжаем. Она говорит: ну, я вас тогда оставлю, вы, э, пусть у вас будет это, семейный день наряжания елки. И если я ее приглашаю, значит, для меня это не, не проблема, если она придет и будет с, с нами пить чай, пока мы наряжаем елку, как бы такой приятный день. Почему нет? А э, она видит это совсем по-другому, в другом каком-то Измерения в формате, я не знаю. Но вот есть такие э, влияния в карте, которые. И, и это можно прокачивать только, наверное, через Упай. только через Яги и через, через мантры, которые дают вот это все, да? То есть очень, очень такой непростой момент. Ну, и так как на Кшатрах э, их 28, больше, чем знаков Зодиака, да, и вообще ведическая астрология – это такой более точечный подход, чем люди привыкли думать. Я там лев, или я там овен, да, там, или там козерог. Да? И вот они все привязывают вот к этому знаку зодиака. На самом деле каждые две минуты э, открывается другой портал. И уже приходит другая личность. Даже близнецы, которые э, там, на 15 минут в разнице, это две разные личности приходят. У них в разных... Э, накшатрах может быть луна и остальные планеты. У них э, в разных градусах это все. Э, влияют градусы, и э, названия, да, в которых... В, на кшатрах, в которых э, луна в это время... или Осиденты, да, Но осидент на сегодняшний день достаточно трудно определить у большинства, потому что многие не знают точного времени рождения. Там тоже две минуты меняется осидент. То здесь э, тоже будет разное влияние, э, раз, влияние разных накшатр будет. И каждая накшатра – это отдельный характер. да, То есть еще говорят э, жены, 28 жен э, Луны э, – и э, из этих 28 жен э, Луны, но ну, это не совсем так, да, то есть, ну там есть влияние каких-то характеров, которые, ну каждые две минуты, э, если это разные часовые пояса, разная широта, долгота, то это еще э, отличается характер один от другого, и нельзя приравнивать к одному знаку зодиака там целую, не знаю, миллионы людей, которые родились в один месяц, в один или там в один год или в разные года. Да? То есть здесь на самом деле очень точный подход, намного э, точнее рассказывается о человеке подробности. Очень часто люди говорят, когда вот на предназначение приходят, говорят, я вот это в детстве хотел э, или хотела. да. Вот у меня была такая детская мечта, она вот не сбылась, я пошел по рекомендациям родителей там, в институт. И человек понимает, что он всю свою жизнь занимался тем, что было не его предназначением, и он э, ну, просто чувствовал себя несчастным. Знаю много таких примеров, когда дети отучились в институтах, принесли домой диплом родителям и пошли заниматься чем-то своим. Да, там, допустим, знаю здесь в Испании человека, который выучился на батюшку для церкви и не пошел на постриг, там последние две недели оставалось ему уже до пострига, и он не пошел на постриг. Но диплом все равно, как высшее образование, получил, конечно. И он а, всю свою жизнь проработал художником. То есть он рисовал на пляже вот эти морские пейзажи, домики белые, гераньки эти красивые. да. Всю жизнь рисовал. И по ним, он говорит, что в офис, когда я ходил, я просто ненавидел эти дни, когда я вот ходил в офис. Хотя была хорошая зарплата, удобное место. Там, работал какое-то время, там, с год, наверное, по своей профессии, но понял, что это не мое. То есть вот такие вот моменты очень часто происходят. Ну и для маленьких детей, конечно, очень важно узнавать, чтобы помочь им в кружки какие-то ходить уже по назначению, да, помогать им развивать их направление, их предназначение, их таланты. Так, хорошо, мои дорогие, да? Э -э -э так, ну что. Чтобы закончить год, да, расскажу еще такие моменты, значит, чтобы закончить успешно год, то, что вы можете сделать сами из практик, да, это обязательно написать итоги года, да, то есть взять бумагу, ручку и написать, что сбылось за этот год. Вот часто многие говорят, ну, год был тяжелый, был, был трудно, там что-то не получалось, и, скорее всего, мало что напишу, но вот у меня получилось там больше 30 пунктов, и, наверное, я еще не все написала, мне тоже казалось, что я не так много всего успела в этом году сделать, но оказалось, что 30 пунктов, это все-таки 30 пунктов, это больше, чем 3 желания на Новый год, да, это э, очень круто. То есть год все равно принес много пользы. То есть обязательно подведите итоги в письменном виде. Это как то, что написано пером, не вырубишь топором. да. То есть это такое в виде благодарности этому году обязательно. Техника э, или практика благодарности тоже очень классно помогает войти в Новый год. То есть поблагодарить за все, что в этом году случилось, за все хорошее, все плохое, что мы благодарим. Плохое исчезает из нашей жизни, а хорошее увеличивается. Да? И когда мы это в письменном виде делаем, это очень круто работает, помогает разгрузить нас от всего негативного, что в нас накопилось, и увеличить все хорошее, что мы прописали. Да? Ну и проработать обиды, принять их и опустить, самое главное. Да? То есть э, желательно это сделать, это ну, и в здоровье поможет, и в счастье, и с финансами, это очень большая помощь, да, когда мы умеем, отпускать обиды и какие-то неприятные ситуации. Ну и еще э, желательно сделать чистку помещения, да? энергетическую чистку. Ну, то есть э, понятно, что обыкновенную чистку, уборку помещения делает каждая женщина достаточно регулярно в своем доме. Но вот э, перед Новым годом важно сделать это энергетическую. То есть э, расскажу, да? кто не знает, кратенько. Ну, за сутки до э, уборки ставится соль, ну там столовая ложка в какую-то баночку из-под сырков, пластиковые какие-то баночки. Да? Ну, я расставляю в каждой комнате по две такие баночки, ну, в разные углы, скажем так. Можно и четыре поставить, если вы ни разу не делали, но я делаю достаточно регулярно. Я ставлю две баночки с солью. На следующий день эту соль собираю, ее э, в стихию, да? то есть в раковину или в унитаз, смываю водой. Соль на себя забирает очень много негативной энергии. И это очень классно. Потом ощущается, что прям шире пространство стало в доме. Классно. Да? Потом идет уборка влажная, как всегда вы делаете. да, То есть вытираете пыль, моются полы. Ну, может быть, там с пылесосом кто-то проходит. да, То есть здесь как бы понятно, что... И после этого вы проходите со свечой. Я, например, читаю Хари Кришна. Иду по часовой стрелке по всей квартире поднимаю как можно выше в углах, потому что в углах как раз скапливается негативная энергия, наши обиды, наши какие-то моменты негативные, да, они скрипят, дают дым от свечи, это все сгорают эти негативные программы, которые скопились в углах. Дальше, значит, вы проходите с колокольчиком по всей комнате, я тоже читаю Хари Кришна, прохожу колокольчиком по часовой стрелке, как со свечой. И потом уже можно благовоние поставить, да? вот это будет чистка энергетическая, то есть можно про себя думать, что все плохое, старое, отжившее уходит из дома и э, оставляет место для нового, чистого, позитивного и хорошего, да, исполнения желаний в том числе. То есть обязательно сделайте такую уборку, она очень хорошо поможет начать год с чистого листа, скажем так, да, ну и желание писать, я думаю, что желание писать можно больше трех обязательно, можно и 300, можно и больше писать желаний. И э, желание писать уже самые подходящие дни, в принципе, начались. Да? Вот, даже сегодня очень хороший день для написания желаний. Завтра у нас будет новолуние и затмение солнца, да, Желательно не смотреть на затмение солнца, чтобы не портить себе на следующие 20 лет э, судьбу, лучше закрыть шторки, чтобы даже никакого влияния э, негативного не было в вашу квартиру, да? можно даже сделать чистку энергетическую после, после затмения солнца, да? чтобы уже точно это все негативное убрать еще, да? Дальше что? Завтрашний день э, лучше всего провести в посте, да, то есть это либо на фруктах, либо на воде, может быть, сухое воздержание, кто-то уже умеет практиковать, да, мантры, молитвы, э, медитации, как можно больше э, делать всего этого завтра, и отпускать обиды, да, обязательно. Прощать всех, можно тоже практику такую, что прописать обиды и сжечь лист, да, тоже можно сделать завтра эту практику. Она тоже очень хорошо будет помогать. Ну, что еще? Наверное, вопросы, да, если у кого-то есть какие-то вопросы. Я постаралась, конечно, на максимальное количество вопросов ответить уже в течение э, всего вебинара, да. Но все-таки я думаю, что у кого-то есть вопросы. Надеюсь, что у нас есть кто-то, кто интересуется астрологией, да? может быть, кто-то продвинутый уже есть, кто-то уже умеет свою карту строить, хотя бы в бесплатных каких-то программках да? уже знает, где что находится, какие планеты ретроградные. А, давайте задавайте мне вопросы, пожалуйста. Я готова ответить. Парикришна. Парикришна, ага вопроса таких первое когда прочитали твое э, то чем ты обладаешь да, всеми э, астропсихология там нлп и все прочее тут же возник вопрос как это все уживается вот это первый вопрос а второй вопрос по поводу ну развития понятно что э, нужно развивать то что для тебя является талантом как это может совместить с просто гармоничным развитием личности? Вот, потому что, мне кажется, это немножко, может быть, разные вещи, да? Наверное, нет. Развитие своего таланта – это и есть развитие гармоничной личности. То есть все мы приходим уже какими-то личностями, мы живем миллионы жизней. И возможно, что из жизни в жизнь мы делаем какую-то одну работу. Вот это и является талантом. И если мы сейчас начинаем какую-то другую работу э, делать, да, или какое-то другое направление развивать, то как раз здесь уже будет, будет просто препятствий много, да, вот так можно сказать. Я не могу сказать, что это там неправильно, да, то есть человек, если готов пойти через препятствия, то это нормально тоже. Вот э, я, например, написала пост у меня на стене «Мои таланты», да, и вот… Э, он такой длинный получился, пришлось его сделать в статье, которая вот, ну, дает возможность большую, прям, его там, я не знаю, полчаса читать, наверное, надо, представьте, сколько я писала. И, и сейчас вспоминаю, что еще вот это не написала, еще вот это не написала, еще вот это не написала, то есть это говорит о том, что очень много жизни я прожила. Очень много всего. И для меня все это было легко. То есть это уже понятно, что я не в этой жизни этот навык вырабатывала, а он уже был где-то выработан раньше, и здесь просто он проявился, этот навык. То есть это тоже не всегда это гармоничное развитие. То есть, иногда какие-то таланты – это просто ступени да, к дальнейшему пониманию мировоззрения. Допустим, вязание, да? Вот я уже много лет мечтаю, что у меня будет время, я и я повяжу. Ну, не хватает времени на вязание, но я очень люблю этим заниматься. И Сейчас приходит такое понимание, что это была просто ступень какая-то в моей жизни. Возможно, что это вязание мне помогало понять, вот как движутся наши мысли, как они вот разлетаются в разные стороны, какие там вот всякие перехлесты есть и все остальное. Да? То есть какое-то мировоззрение просто развивалось за счет этого. А сейчас мне это не нужно. То есть я ушла дальше. Да? И вот я уже сейчас э, стараюсь обдумать это все и прийти к мысли, что ну ладно, я с этим смирюсь, если это просто ступень в моей жизни. Да? Тогда смотри, вопрос другой. Ну, Я так частично поняла, о чем ты сказала. Спасибо тебе большое. Угу. Существует мнение, что нужно развивать то свое яркое качество, которое тебе присуще. Это один момент. И есть другое мнение, когда если ты что-то не умеешь, ты это тоже твое развитие. Например, ты э, хорошая домохозяйка, да, но пришло время mm -hmm. тебе построить какую-то социальную карьеру. Вот насколько ты, ну, как сказать, насколько это э, действительно развитие? Вот если брать то, о чем ты говоришь, то тогда, может, и не стоит развивать, да, может, остаться домашней хозяйкой, быть хорошей мамой и бабушкой, и все этого достаточно, может быть, это твой талант. Или все-таки имеет смысл... Смотрите, я, я вот прихожу к мнению, тоже очень много работаю над этими энергиями, женские, мужские, да, вот эта составляющая социальная жизнь, домохозяйка, да, вот это вот соединение. И прихожу к выводу, что 35% у нас должно быть мужской энергии и 65% женской, то есть вот не, не 80% женской, не 100% женской, да, как многие говорят а вот именно 65 на 35, и тогда э, можно э, гармонично совмещать домашнюю работу домохозяйки с какими-то социальными действиями. То есть в наше время, я думаю, что это нормально, потому что э, просто времена Кали-Юги, вот это вот когда все с ног поставлено на голову, да, то есть здесь у нас не получается какую-то одну работу выполнять, нам приходится быть такими многозадачными, многофункциональными, много... Э, много активности, да, особенно женщинам. То есть у мужчин, может быть, немножко по-другому это, да? А вот особенно для женщин, наверное, важно вот это совмещать и то, и другое. Я вот, я вот придерживаюсь такого мнения. Из-за того, что моя основная тема, которую я больше всего люблю, да, это отношения мужчины и женщины, остальные темы у меня больше как хобби, они меня интересуют, и я в них много учусь, тоже развиваюсь, но в большей степени в отношениях, да? Я считаю, что это нормально, когда женщина совмещает. То есть здесь просто нужно уметь время распределять таким образом, чтобы на все хватало времени. То есть вот, вот к этому подойти. А развиваться и учиться всему, я думаю, что есть смысл. Есть смысл. Но тем не менее предназначение должно быть как основное, потому что когда мы идем к предназначению, легче деньги приходят. Легче все складывается. И, и здесь еще такой критерий э, важный э, нужно учитывать, чтобы вам было комфортно и приятно, чтобы вы делали то, что вы любите делать. Вот просто подумайте, что бы вы могли делать, если бы вам не платили деньги. Вот вам, допустим, не нужны деньги, да у вас там с деньгами решена проблема. Чем бы вы занимались? Вот чем вы бы вы занимались? Вот это то, э, в принципе, что определяет, что вы любите делать в этой жизни, да, и чаще всего это будет созвучно с натальной картой, которая по, не, по нескольким uh, параметрам покажет ваше предназначение, задачи на жизнь. Задач на жизнь тоже бывает очень много, uh, у кого-то uh, одно какое-то талант, предназначения, да, и по всем твоим критериям одинаково показывают. А у кого-то каждый разный параметр показывает другое предназначение, еще другое, другое. Они созвучны, или их можно соединить в какую-то одну профессию, но тем не менее люди, каждая личность уникальна. И нельзя сказать, что кто-то похож на другого. Да? То есть я не видела ни одной карты, вообще похожей на другую. Даже у близнецов они отличаются. Так, хорошо. И, и читаю тогда вопросы, которые мне написали, да? Так, Елена пишет, Хари Кришна, благ, благоприятно ли сейчас время для покупки недвижимости? Смотрите, Елен, это нужно смотреть Елена, по вашей Елена, карте. У вас она тоже это индира. Ага, индира, хорошо. А, хорошо ага. это нужно обязательно рассматривать вашу натальную карту смотреть какие у вас накшатры там луна в накшатре ассидент какой накшатры какая сейчас накшатра управляет какие сейчас периоды каких планет нет ли среди них ретроградных в вашей карте или сожжение или в планетной войне или каких-то падения да вот каких-то негативных критериев которые планета может привнести в негативный момент то есть все-таки Покупка недвижимости – это достаточно серьезный шаг такой, и э, нужно его обдумать. И если… Ну, я вообще считаю, что сейчас цены будут падать на, на недвижимость еще сильнее. Вот следующий год еще сильнее упадут цены на недвижимость. Ну, то есть я это так вижу. И следующий год еще будет падать. То есть насколько для вас э, важно покупать сейчас. Может быть, стоит подождать, и вы на эти же деньги, которые у вас есть, вы сможете позволить себе более шикарное какое-то жилье. То есть сейчас будет очень много падать по недвижимости всего. То есть кризис, он отразится финансово на всех странах. Очень серьезно отразится. Поэтому э, цены будут падать. И вот если вот как, как общие показатели, вот это обдумайте. И лучше, конечно, карту вашу смотреть. Так. Ирина, вопрос «Благоприятные дни для пожертвований?» «Благоприятно ли жертвовать в коридор затмений?» э, «Да, благоприятно жертвовать в коридор затмений». И «Экадаши», как вот, ну так быстро сказать, да, как, э, «Дни, которые, экодаши для благоприятных для пожертвований». Но еще есть дни, как они в каждом... Ну вот у меня есть календарь, который я на каждый месяц делаю. Он у меня 500, 500 рублей стоит, такой календарь ежемесячный. И в нем я рассчитываю, ну, тоже общие показатели, да, то есть можно общие показатели рассчитать, можно для вас уникальные рассчитать для благотворительности. То есть они тоже будут, будут отличаться, да, то есть бывает, что в общем календаре там 5 дней в, нед... в месяц благоприятных для пожертвований, а в вашем уникальном календаре может быть один или два. Да, то есть это вот дни, есть такие дни, когда вы пожертвовали или купили что-то на шопинге, или там продуктов купили, может быть, какое-то серьезное вложение с недвижимостью, да, и эти деньги вернутся к вам очень быстро, то есть есть такие дни в месяце. Их тоже можно рассчитать. Очень выгодно, когда вы собираетесь какую-то большую покупку сделать, потому как сразу у вас возникает очередь из клиентов, или кому-то вы стали нужны, или шеф вам поднял зарплату, предложил вам новое место, еще что-то. Родились здоровые дети, да, то есть каким-то образом начинает проявляться все равно в вашей жизни вот этот ресурс, который, поэтому с большими покупками стоит все-таки уникально подходить, и э, разговаривать уже на сессии, чтобы астролог смотрел вашу карту, да, ваш, вашу дату рождения. И вот это вот очень, очень важно. Ну, то есть здорово, даже просто пошла, там купила продуктов, и тут же у тебя клиент написал, да, говорит, хочу натальную карту, да, или два клиента написали. То есть это ну круто работает. Так, Ануратха, Ахари Кришна а у дочери Раху. В Ганданте может ли это как-то повлиять на судьбу негативно? Ну, это, конечно, благоприятная а, планета, она а, дает больше негативных моментов, но это все равно нужно смотреть карту всю, да, то есть там бывает, что сами гармонизаторы есть в самой карте, бывает, что нету этих гармонизаторов в карте, и тогда нужно гармонизировать через мантры, через э, сказки, да, сказки планетам лечебные катхи такие есть штуки да? есть <смех> еще там серия моментов, которые стоит, э, стоит серьезно подойти к этому, да? потому что Раху в первую очередь дает привязанности к алкоголю, к мясу к телевизору, к компьютеру сейчас дети да, привязаны очень сильно то есть Раху это еще и компьютер и телевидение и вот, вот это вот все да? я уже не говорю о наркотиках и все о остальном да? Ну, то есть э, вот эти моменты нужно будет помогать ребенку контролировать. И это ответственность родителей, естественно. Поэтому стоит рассматривать карту вот прям уникально. Прям не то, что вот вы знаете, что там, где Раху, да? а прям подробно рассматривать, что там, как стоят остальные планеты. Потому что тоже могут быть гармонизаторы в самой карте. А может быть, может не быть. Поэтому... Хорошо. Есть еще, может быть, вопросы какие-то? Возможно, у преданных возникнут вопросы там позже. Если что, они могут писать в этот чат, да, вы можете, наверное, ответить, да? Да, хорошо, хорошо. Угу. Да. У нас вот, Индира, у нас же, как вы знаете, школа, значит, начала недавно функционировать, онлайн-школа для детей, вот, называется «Дети Крышны». Вот. И, этот, может быть, вы как-то посмотрели бы, э, как бы судьбу нашей школы, и что мешает, что помогает, что может, ну, как бы, в общем, вот так вот, какую-то консультацию могли бы дать. Хорошо, должны мне дать дату, когда вы открыли эту школу, потому что от этого очень много зависит, очень много... Очень много примеров, когда великие люди там открывали какой-то бизнес, и он не шел. Потом они там меняли название в удачный день уже, да, и как бы с этого дня появял, появлялось рождение э, их проекта уже вот в удачный день. И тут начиналось все вверх подниматься, все фартить, и все само случаться по волшебству по какому-то. То есть здесь тоже этот момент э, стоит учитывать, даже когда вы планируете какой-то открывать э, школу или там... Не знаю, какой-то, потому что это в этот день это будет рождение вашей школы, то есть с этого дня уже можно строить э, Натальную карту, да, то есть знать время, когда вы там наконец-то собрались и решили, что все с сегодняшнего дня у нас школа, да, вот, во сколько это было времени, то есть это тоже рождение, как и рождение ребенка, да. Э, также рождение какого-то проекта. То есть рождение какой-то страны можно также рассматривать в гороскопе, да. И каждую стране можно сказать, какой у нее сейчас период для коронавируса, кого-то положительный, у кого-то негативный. То есть это тоже все очень интересно. Угу. Да, ну, и такой, такой вопрос. Вы, вы же преподаете э, видичка травги, да? Ну, у меня есть в планах преподавать, но еще пока я не начала это делать, у меня больше тема женщин выдаю замуж, да, или помогаю сгармонизировать отношения в семье. То есть, здесь больше вот в этой стороне работаю. Ну, есть, конечно, по астрологии по здоровью приходят да, на астрологические консультации. То есть, иногда даже ситуации сложные с онкологиями приходят. Не всем, правда, помочь можно, потому что у людей с онкологиями обычно сознание такое, что кто-то должен за них все сделать. Они не понимают, что они сами в первую очередь ответственны за свою жизнь. И э, не всегда удается это донести, к сожалению. Да? Но бывают э, позитивные результаты. Бывают. Не все, но бывают. И по, отнош... по, по финансам, да, то есть по финансам мне тема очень интересная. Очень много прохожу тренингов всяких. По, по, отно, по отношениям с деньгами. Это тоже отношения с деньгами. и Мне бы хотелось больше успехов в моей жизни, но тем не менее теории у меня очень много, да, которые я применяю в своей жизни. Что-то получается, что-то не получается. Все равно какие-то цели достигнуты э, за вот этот год, допустим. Да? То есть э, какие-то не всегда достигаются. Что-то получается, что-то не получается, но это, наверное, нормально. То есть вот так. Так что со школы я пока э, откладываю, вот так можно сказать. Угу. Да, нам бы, на, для нашей школы было бы очень важно, чтобы э, дети могли как бы, ну, просвещаться в области ведечка астрологии, потому что это очень важное, важное направление ведечка традиции. Так что если вы э, решите, то мы будем очень рады если вы будете как-то регулярно да, участвовать там в деятельности школы, ну, вот это, это будущие будущее это будущие духовные учителя, учится в нашей школе. Очень, очень со временем это очень будут могучие люди. То есть как бы и соответственно их, конечно же, очень будут они э, вкладывают сейчас в них, вы получите, ну и вообще все мы, кто, кто участвует в этой школе, это дети Кришны, значит, вы получим всем очень большое супер, потому что они. А какого дальнейшем... возраста дети? у себя самое вот. вот У нас начиная там от 5 лет, кончая сколько там, 15-16 лет. То есть, как бы, этот... а, у нас есть, пока у нас разбита школа по, по таким классам, по возрастным, значит, 6-8 лет, потом 8-10 лет, 11 13, вот так вот. Старших классов у нас пока еще нет. Старше, ну, мы планируем в ближайшее время то есть Еще не делали большую рекламу. Вот. Кстати, у нас сейчас присутствуют люди, которые еще не, не, не знают о нашей школе. Я хотел сказать, что если у вас есть дети или у, или у вас дети есть у ну, ваших друзей преданных, приводите, пожалуйста, в нашу уникальную онлайн-школу Дети Кришны. Вот. Будем стараться их обучать, просвещать. Опытные педагоги со всех стран мира, вот видите, в том числе и из, из Испании. А, и главное, что они все преданные, да. Что и педагоги и все преданные. У нас и русский язык проходит, и математика у нас вот тут есть, кто, русский язык математика ведет, там и, и, этот, и вот и все, все, все преданы, то есть с английский язык, mm -hmm. все, рисование, изобразительность, все ведутся преданные. Кстати, может быть у вас в Индии есть люди, которые вы с, как бы, ну, с большим количеством людей общаетесь, кто хотел бы, чтобы дети... И получали образование, и духовное воспитание. То есть, вот раз вот, вы можете приглашать в нашу школу, будем их обучать. Школа пока бесплатная, но, значит, может быть, будут какие-то добровольные пожертвования делать. Фиксированной оплаты нет. Хотя, большие, хотя, я знаю, есть подобные школы, где так хорошие ценники выставляют, у нас, а у нас пока такого нету. Я думаю, что никогда не будет. Вот. Ну, мы хотим, чтобы чтобы люди развивались как дети развивались как как духовно, так и во всех, всех остальных. Но ну, энергообмен должен быть. Да. Энергообмен Я это раз... очень важно, потому что э, насколько человек готов э, вообще сам в себя инвестировать, настолько же, э, он впитывает информацию. То есть если важную информацию давать бесплатно, она будет просто мимо лететь. То есть здесь очень Ох... важен энергообмен. Его никто не может отменить, этот энергообмен. Если э, человек готов все принимать э, бесплатно, он ухудшает свою карму, потому что если он не заплатил деньгами, он заплатит своим какими-то благами, э, счастьем, здоровьем, здоровьем близких, отношениями, это дороже, чем деньгами. Поэтому здесь еще стоит обдумать э, вот, э, ваши вот эти слова, очень хорошо обдумать насчет того, что школа бесплатная, лучше сразу говорить людям, что за пожертвования, пусть лучше от сердца какую-то сумму дадут, но, по крайней мере, они уже не будут перед Вселенной должниками. То есть вы им прощаете, они сразу становятся должниками Вселенной. И это очень серьезно, потому что Вселенная берет не деньгами, а дороже. Все, что не купить за деньги. Вселенная с них может взять, поэтому обдумайте, это хорошо, лучше говорить человеку, вот ежемесячное пожертвование, и ваш ребенок у нас учится. Пусть человек даже 100 рублей даст, но это все равно уже будет деньгами дано, и уже не будет задолженности перед Вселенной. Вот это очень хорошо обдумайте, потому что это э, ваше, ваше непринятие денег, то есть вы их таким образом отталкиваете. Да, некоторые знаете как делать. они они говорят а давайте мы вам послужим вот. а некоторые говорят сами говорят давайте мы кому-то там пожертвуем то есть они уже сами начинают некоторые чувствуют что они что у них есть потребность вот, а, это, там пожертвовать там, потому что в нашем мире э, совершенно нет ничего бесплатного вот этот значок и не который все знают это всегда энергообмен то есть если человек не дал деньгами Почему благотворительность выгоднее тем, кто занимается благотворительностью, чем тем, кто принимает? Почему? Потому что человек, который дал, он улучшил свою карму, а тот, который принял, он ухудшил свою карму. Хотя они безмерно счастливы, особенно когда кормление бездомных, они там безмерно счастливы, но у них жизнь только хуже, хуже, хуже становится, потому что они ничего миру не дают, они становятся раковой клеткой для мира. И они погибают в первую очередь. Поэтому вот это русское слово «халява, плиз», да, к которому все привыкли, да, это на самом деле есть три вида энергообмена. Криминальный – это который «халява, плиз», да, равноценный и обмен с превышением. То есть что такое равноценный? На ценнике написано «цена, мы ее оплатили». С превышением – это когда мы едем в такси или кушаем в ресторане, еще оставляем чаевые. В некоторых странах среди богатых есть принятое правило, где-то 10% чаевых, где-то 20% чаевых, где-то 30% чаевых оставляется от суммы, которую нужно оплатить. То есть почему? Потому что они знают закон Вселенной, закон природы. Энергообмен с превышением улучшает нашу карму. И если вы допускаете, чтобы у вас учились бесплатно, вы позволяете вашим ученикам ухудшать свою карму. Это несправедливо по отношению к вашим ученикам. Вам mm -hmm. нужно очень серьезно об этом задуматься. Потому как э, лучше сказать, я приму все с благодарностью, что вы мне дадите с большой любовью, чем сказать школа бесплатная. Mm -hmm. То есть ребенок отучится в вашей школе, и он сразу с испорченной э, кармой, с ухудшенной кармой идет. Зачем же это нужно делать ребенку? Хорошо, обдумайте это все. Потому что лучше какие-то скидки мы делать. Уже, уже много раз обдумывали и решили, что перед Новым годом сделаем объявление, что, что, этот, что мы принимаем добровольные пожертвования вот, на развитие нашей школы. Ну, хотел бы еще сказать, что у нас завтра мы будем проводить ЯГю, который будет нейтрализовывать это влияние затмения Это 16 что 30 по, по Москве. Если у кого-то есть желание, приходите. Также добровольное пожертвование приветствуется Вот если у кого-то есть какие-то желания, могут написать заранее это. Если да, поэтому мы всех приглашаем. Вас, Индира, приглашаем. Вот, можете там, всех всех гостей. Кто здесь сейчас присутствует, это преподаватели, у нас вот есть школа наша, и этот, ух, это родители, которые в нашей школе одолеть детей, а, детей, чтобы обучались. Всех приглашаем. Вот. Mm -hmm. Может быть, Хорошо, есть, я постараюсь. Да, постараюсь да. Mm -hmm. Мы, еще еще мне в... пришлете, я немножечко вам кину денежек. И еще я добавлю, что у меня сейчас перед Новым годом идет акция, можно за 2 500 пройти астрологическую консультацию, ну, с одной, конечно, датой, да, от часа до двух идет консультация, и рассказываю все по запросу человека, да, то есть запрос, либо это отношения, либо это финансы, либо это здоровье, да, ну, вот, что успеем за это время, то есть, ну, Час полтора, я говорю обычно, да? но ну, бывает, что и два часа мы. Плюс я еще готовлю карту, я тоже ее рассматриваю со всех сторон, там по горизонтали, по диагонали, по всем, по всем параметрам, чтобы рассказать все все, все необходимое а, и о прошлом, и о характере. Да? То есть какие-то моменты рассказываю, которые человек а, точно знает о себе. да. А, очень часто мне говорят, откуда вы можете это знать. Да? То есть удивительно, люди иногда бывают... Просто вот в восторге от того, насколько в карте можно много хорошего услышать, найти, да, или там каких-то моментов таких, которые никто не знает, да, но в карте это можно. Тоже вас приглашаю, те, кто захочет. И акция идет достаточно достойная цена, такая доступная цена да, для людей. Но работ там много, конечно. Мои многие коллеги говорят, наверное, брошу, потому что за два часа я, говорит, выжатая как лимон становлюсь. То есть, в принципе, больше одной э, консультации в день мало кто может вести. Так что цены очень доступные сейчас у нас. Ну, тоже в связи с Новым Годом и с коронавирусом, там, ситуацией. Можно дарить на подарки такие а, астрологические консультации своему ребенку, да, своей дочери, своей сестре, там, маме, а, подруге. Да. А на сегодняшний день, правда, это очень интересно, как, какой будет следующий год у этого именно человека, потому что это уникальный подход, не то что... А, а, кто-то знает свой знак зодиака, и исходя из этого какие-то качества. Да? Там гораздо глубже в натальной карте, чем просто знак зодиака, намного глубже. Так что я вас тоже приглашаю, все, кто желает. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Насколько важна ректификация гороскопа? Очень важна, знаете, для самого человека. То есть, в принципе, я могу пользоваться, допустим, лунной картой, которой не важно ваше время рождения, она включается примерно в 30 лет, или если вы переезжаете свыше 1000 километров с места рождения, она включается, тогда не важна ректификация. Но если вы хотите предсказательную астрологию, то есть вы хотите посмотреть, каким будет следующий год, каким будет 5 лет впереди да, в вашей жизни, то ректификация важна. Но я ее тоже делаю. За 1000 рублей я делаю ректификацию. И Если вы не знаете, даже если вы не знаете совсем, вот иногда говорят люди: не знаю ни день, ни ночь, там мамы уже нет живых, отца уже нет живых, сестер нету, спросить не у кого, да, то есть даже в такой ситуации можно установить время, и э, все равно тогда можно воспользоваться предсказательной астрологией. Ну, то есть для предсказательной астрологии очень важна ректификация. Если рассказать просто о ваших характерах, о том, что у вас было, что как бы в характер ваш ходит. Те, те моменты, которые вы знаете, я вам расскажу без ректификации. Угу. Хорошо, благодарю за вопрос. Ну, все тогда, прощаемся, да? Было а, очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. Еще Привет. раз хочу сказать, что у нас, в наших гостях была Елена Алексеева, Индира Девидаси, вот, опытный астролог, коуч, мастер Эйки, вот, что астро, астропсихолог, вот, очень хорошая женщина. Вот, и, ну, и, там, да, все, и, и, и также при, приглашаем вас принять участие вот, в нашей школе онлайн для детей. Дети Кришны. Вот, надеюсь, мы сами еще увидимся. Это, да, игра. я тоже на это да. надеюсь. Хорошо, благодарю. Хари Кришна, и до следующих встреч. Пока-пока. Uh a